Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем поднос в жестовской росписи, а именно букет с ромашками и полевыми цветами. Итак, начинаем мы с первого этапа, который называется тенешка. Сделали кисть лопаткой, начинаем тенить наши цветы. В данный момент у меня краплак на кисти красный. Я затемняю им края листов и красные цветы, колокольчики. Зеленовато-голубоватым оттенком будут затушеванные ромашки с добавлением красного и зеленый. Меняем кисть и делаем ее лопаткой. Начинаем роспись прокладки с ромашек. Это следующий этап. Высветляем самые светлые части. Не забываем крутить поднос, так как мазок идет на вас. Обратите внимание, чем дальше в тень мы заходим, тем темнее становится прокладка. Также следующий цветок. Начинаем с передних лепестков, показываем боковые и постепенно потихоньку уходим к дальним. На дальние лепестки светлой краски почти не набирайте. Следующие васильки идут у нас трехмазочные лепестки. Прокладываем их около пяти получается по одному маску на каждый полулепесток кисть поменяли на более тонкую следующие цветы у нас колокольчики меняем оттенок светло сиреневый наводим и прокладываем пару мазков показываем только светлые части меняем кисть на более широкую и показываем прокладку в листьях. Обязательно показываем центр листа, чашелистники, стебельки сразу. Показывая стебельки, имейте в виду, что все линии ведут к центру букета и самые важные стебельки нужно высветлить желтоватым либо более светлым оттенком. Следующий этап, который называется бликовка, мелкой кистью мы начинаем бликовать листья. Из центра у нас отходят как бы перышки. Очень легкие маски также показываем блик на чешелистниках и стебельках высветляем. Переходим к цветам бликовки. Васильки показываем самую светлую часть и потихонечку показываем тень. Берем опять более широкую кисть и показываем бликовку на ромашках. В тень заходим очень осторожно, а лучше вовсе не заходить. Следующий этап называется чертежка. Берем тонкую кисть и очерчиваем края цветов и листьев. для того, чтобы они не потерялись. Меняем оттенок и делаем серединки. Начинаем с ромашек. Высветляем самые яркие моменты на серединках. для того, чтобы они были более объемные. Показываем серединки на васильках, пыльцу, и последний этап, который называется травка. Мы заполняем им пустые места, связываем все элементы друг с другом на подносе. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал и получайте обновления. До новых.